Здравствуйте. Сегодня буду готовить рассыпчатую кашу из пшена для рыбалки, для заброса на кормушку. Для этого выдерживаем пропорции: воды две порции, а пшена одну порцию. Наливаем воду. В данном случае я два стаканчика такие буду наливать воды. Два стаканчика налив воды. А пшена одну вот такую порцию. Но прежде чем пшену засыпать, мы включаем источник подогрева. В данном случае это у меня газ. Добавляю пламя больше, закрываю крышку и ждем, пока вода закипит. Как закипит вода, потом будем сыпать пшено. Закипела вода. Высыпаем сюда пшено и сразу помешиваем ложкой. Помешали и больше ничего не предпринимаем. Закрываем крышку и ждем, пока она закипит, как закипит, убавляем источник подогрева и пусть она кипит минут где-то 5, пока не выкипит вода, а только останется такая влажная среда этой каши. Прошло около пяти минут, через стеклянную крышку мы видим, что вода ушла. Вот так каша наша должна выглядеть. Закрываем опять ее крышкой. Отключаем источник тепла и даем возможность ей распариться. Но не менее минут 15, чтобы она в таком состоянии находилась. Потом можно пересыпать посуду и смело ехать на рыбалку. Посмотрим, как она будет выглядеть через минут 15-20. С того времени, как отключил я комфорку газовой плиты и оставил кашу на распаривание, прошло более 20 минут. Давайте глянем, как выглядит каша в данный период времени. Открываем. Смотрим, какая она рассыпчатая. А то она горячая еще. И вот посмотрим, видим, какая она рассыпется. Промывать не надо, ни в коем случае. Сейчас буду приготавливать прикормочную смесь для рыб, для ловли на кормушку. Вот так выглядит наше пшено, распаренное. Видим, какое рассыпчатое, ничего я не промывал. Теперь я нахожусь на реке. Вот такое рассыпчатое. Вот это же мы их уже замочил его. Пропорции беру один полтора или одна порция жмыха и две порции пшена высыпаю все это сюда и тщательно перемешиваю вот так выглядит эта вкусная приправа смесь для рыб называется прикормка с вами был канал делаем сами кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю уловистой рыбалки, а рыбам приятного аппетита. Всего доброго, до свидания.